так мы тренируемся на коврике лепко, да, гвоздики мы можем металлические, покажу стопу, протыкается. нет, можешь стопу развернуть, о, хорошо, а ну, тут резиновые, да, они помягче, да, тут надо баланс выдерживать, вот, ты встал, да, одной ногой. На, показать, как надо стоит, угу. А массаж. вот специально акумунктурные тапочки, да, они подвинчиваются вот. То есть массаж отцу получается, да, на акумунктурной точки Массаж вот -то. угу. там? И вот так мы ходим а -а -а. в тапочках, да, и стоим на коврике. О, в полный рост.